Как можно продавать свою продукцию в интернете, наконец, как освоить интернет и из чего начать? <музыка> свою продукцию в интернете не нужно продавать. Бесполезно, неблагодарное дело, если вы имеете в виду продажа продукции своей сетевой компании, это неблагодарное дело. Только если у вас есть адекватный интернет-магазин от компании, либо вы сами его создали, и статистику, которую вы можете прослеживать, тогда, пожалуйста, в Яндекс.Директ, это один из оптимальных источников канала, Яндекс Директ, куда можете давать рекламу по запросам и туда могут приходить горячие люди, которым интересует именно ваш продукт, да, то есть, например, они будут задавать в Яндекс либо Google, как купить, например, продукцию Amway, да, то есть, вот они как бы наслышаны, они давно пользовались и теперь хотят тоже ее купить, да, то есть и по таким вот запросам люди будут приходить на ваш интернет-магазин. Далее, пассивная продажи, пассивная продажи в социальных сетях, Instagram, ВКонтакте, Facebook, показывая процесс потребления продукции, получения результата, и таким вот образом вашим продуктом и вами тоже начнут интересоваться, в особенности, если вы сами получаете на нем результат, показываете до и после, либо что бы, вам не получ... что бы вы не смогли сделать благодаря этой продукции, без этой продукции и так далее. Пассивные продажи всегда очень круто работают. Вы сами не напрягаетесь, вы сами показываете свою жизнь, что вы адекватный предприниматель, который пользуется своей продукцией, что получает результаты, что делает действия, тем самым вы вовлечете а, внимание к своей персоне к своим продукту. вот с чего стоит начать в интернете я уже говорил с инвестирования в свои мозги найдите какую-то тему которую вам важно изучить которая затрагивает какие-то важные аспекты вашей жизни и начните в ее инвестировать жизнь инвестировать и тем самым вы начнете набирать ценности на рынке и этой ценностью начнете делиться с рынком да? то есть со своей целевой аудитории в интернете тем самым вы начнете правильный путь в интернете а не как Десятки тысяч людей где-то услышали, что нужно личный бренд задавать. И начали обучать людей, вообще ни хрена не понимая, как их обучать и чему обучать. Не пройдя ни одного тренинга, ни одного курса. Просто увидев видео, что нужно начинать обучать людей. А вы сами-то обучаетесь, вы сами-то инвестируете деньги в свое обучение. Потому что когда вы инвестируете, вы собираете выжимку знаний, с которой вы действительно можете получить результат, опыт. И этим опытом делиться на рынок. И вот это правильно, э, обучение и э, позиционирование на рынке, потому что я когда-то тоже таким был, я всегда задавался, блин, все говорят обучать, а к чему обучать, а инвестировать -то в образование как-то, блин, ну не хочется, а можно как-то без этого обойтись? Можно, но вам нужно изучить десятки тысяч книг, ну там полгода потратить на прочтение книг в одной узконаправленной теме. Внедрить это все по книгам. Внедрить без наставника, без поддержки, без окружения, получить результаты, тогда обучать. Пожалуйста, можно таким методом. Вот. Вопрос только во времени. Хотите вы быстро решить свои проблемы, либо к пенсии дождаться? То есть это все вопрос заинтересованности и времени. Ребят, было вам полезно, полезен сегодняшний эфир? Если был полезен, ставьте лайки, ставьте десяточки, если вам было полезно. Также делайте репост для того, чтобы не потерять все эти алгоритмы, которые я привел в пример. Да, то есть, потому что ну, иногда, знаете, когда уровень... Есть такое понятие уровень осознанности. Когда уровень осознанности меняется, вы, читая одну даже одну и ту же книгу, можете увидеть те моменты, которые не увидели в прошлом моменты и то же самое о видео когда вы ваш жетон проваливается вы сможете пересмотреть видео и найти что-то для себя новые слова новые фрагменты на которых я делал упор но вы на этом не обратили внимание